Роботов, гитаристов, гитаристов Я робот Бова Я долбоеб. Я не следил за своей метлой в интернете И призывал поставить всех блогеров к стенке А также готов был расстрелять их собственноручно Теперь, мне пришлось отвечать за свои поганые слова Согласно уголовного кодекса РФ Закончишь уборку? Не забудь обесточить центральный пульт. Сделаем. Ты чем-то недоволен? Еще я имел неосторожность угрожать жизни одному блогеру, которому теперь заплачу компенсацию за причиненный моральный вред. Это потрясающе. А-а-а-а-а. еще, наконец-таки, я понял, что сам качаю гавах для питания архонтов. Так как специально провоцирую негативные ситуации. А, а, а. И еще, я удаляю нафиг свой канал, потому что нарушил свою же чудо присягу народу о том, что не буду херней заниматься, а буду говорить только правду. Но я, глядь, ошибся. А, а, а. Олух, царя небесного. Ну вот. Наконец-то все закончится, и я смогу спокойно поиграть в шахматы. При моей впечатлительной натуре и тонкой электронной организации я должен был бы быть поэтом. А кто я? Я уборщик в институте времени. Никто меня не ни, ни любит. Никому я не нужен. Вообще пора на пенсию. Напишу сегодня заявление, и пусть отправляет меня на отдых.